Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и мы снова с вами находимся в игре, которая называется Горн. Это именно тот симулятор гладиатора, ребята. Вы поставили больше 100 лайков, очень быстро мы их набрали, поэтому мы продолжаем в это играть. И сегодня мы победим трех следующих боссов. Я понял, что вот это такое. Это, собственно, имена этих боссов. Блейдмастер, Бейджмансер, uh, хуй знает, что такое. Голиаф. Пойдем сейчас к Голиафу, потому что звучит это крайне эпично. Мы сейчас Голиафу будем давать. Пизюлей! О, здесь у нас новое оружие. И, кстати, сама арена. Ребята, заметьте, намного больше, да? Блять, это хренатень тяжелая, между прочим. Смотри, какой пищу на. Я готов, друг мой. Выпускай меня. на битву, сука. Ну что, ребята, как дела у вас? Гуляйте! Ай, как же неудобно двуручками здесь драться! А, уходи! А, А есть нормальное оружие? Я не хочу сегодня с двуручкой драться. Ты еще живой! На! На! На! На! На, отойди! На! Блин, точно что-нибудь на хате разнесу себе, блядь! На, На, пидор! Убирай! Так, спокойся! блин, блин, блин, блин, блин! А! Я все разъебал! Дайте нормальное оружие! Я не могу этим драться! По не попали! Я умираю, нет? Конечно, я упаду, сейчас не надо, пожалуйста! О, я выжил! Что надо делать, чтобы эм, подлечиться? Сносить им голову, что ли? Я не могу понять. Почему три голых, четыре голых мужика идут за мной? Скажите мне, пожалуйста, я с чем это заслужила? На! На, на! Вы что тут делаете, гомосеки шо Уходи, уходи, уходи, уходи! Уйди! Ты живой? Нет! Победа! Дайте нормальное оружие, это полная хуйня, блядь, иди нахер! Я понял, ребята. Здесь сегодня будет дуручка. Смотрите, это тоже дуручная. Ёб твою мать, а? Ты понимаешь, что они заставляют меня делать? Блядь, я уже разъёбываю опять хату, нахуй! Уходи! Отойди, блядь. Успокойся. Ты что тут делаешь? Уходи. Нет, нет, нет. Нет. Блядь, я сам себя пизжу уже, сука. Я не хочу с этим драться. Так, есть у них какие-нибудь нормальные оружия? Ребята, план такой. Мы берем вот это галимое оружие, да? Теперь нужно забрать какое-то нормальное оружие, ребят. У этих пацанов, да? Вот ты мне нужен со своим оружием. Вот. Уходи. Давай. Здрасте, ребята! Я вернулся! Ааа! Что вы думаете, сможете победить чемпиона? Нет, братан! Нахуй! Ну что, я взял уже нормальное оружие! Теперь вам будет сложнее. А? Ты что ты делаешь, педик? Точно, ребят, чтобы подлечиться, надо им снести ебанники. Тогда это работает. А? Не успеешь, мой друг! Да хватит уже выпендриваться. Иди ко мне, мой сладенький. Пишу нам по лицу. Покинь. Теперь, говорит, ты оружие. Ага, мне дали кулаки убийцы. Ну, давайте. Это да, изи, Иди ко мне, друг. А! А! Стрелять нельзя, ребят. Это нечестно. Я пока до вас дойду, вы можете меня попасть. Это нахуй нечестно. Иди ко мне. Что такой смелый? А! Кто такой смелый? Кулаки ванила Иди сюда. Зря ты его недооцениваешь. А! А! А! А! А! Да не успеешь ты ничего. Как и ты, собственно. Получи по лицу. На. По лицу. На. Это было изи. блять. а вот эти кулаки мне очень понравились, на самом деле. Это было заебище. Свобода для всех. Ну, погнали. Да ты не успеешь. А ты шо? Нет. Да, это был стальной кулак. Эй, комики, слышите? Иди сюда, давайте поговорим. На! На! Рай, блять! Я тебе жопу... На! На взлет! На взлет! На взлет, пидоры! Эй! Летать! На! Ха! Вы эти, сука, бля, следующие. Ты еще живой, что ли? На! А вот теперь победа. Давайте, выпускайте мне чемпиона, сейчас ему... Э, верните мои руки! Вот это оружие мне дают против чемпиона? Выпускай его, давай! На тебе очень много брони, мне это не нравится. О, нихуя! Что ты исполняешь, братан? На! Хиловат ваш чемпион, ребята! Это было изи. У нас все, ребята, следующее время мы еще тут не закончили, значит, так... У нас остались вот эти еще двое пацанов, поэтому мы давайте разберемся с ними на этом уровне. Погнали. Блять, опять двуручка, твою мать, за что? Так, ну их можно вот так колоть. Давай будем их колоть. Хо! О! О! О! Да, блядь! Нет, это просто невозможно. А! Нихуя себе! А! А! Заколю нахуй! А! А! А! А! А! Ванус! Мя! Мя! Да умирай ты уже, сука! Что это за оружие? Ха! Дайте нормальное оружие. Это поебисечка, дайте. Мя! Мя! Выжил? Дайте мне хоть какое-то оружие, а? Бум! Бум! Бум! Да хватит уже! А! На! На! На! А! У меня же новое оружие, шут за оружие. Что вместе с этим делать надо? А? Ага. Так, это что за скорпион, жесткий, блядь? Get over here, ну давай, я готов, готов. Алло, ага, вот еще оружие. Так, а что мне с этим делать? Гулять, типа? Я готов? Что это, фризби, блять? Ха! Это хуня какая-то, подожди, а вот так вот. Нет? Ага! На! На! На! На! На! На! Так, я могу притягивать их оружие. Ха! Ха-ха-ха! На! Ладно, я тебя так заебашу. Так тебя заебашу, господи, мне несложно. Оторвал ему что-нибудь? О. Ага. Погодите, пацаны. М Минус рука. Ха! А. На. На. Get over here! На. Геровы, хир! Геровы, сука, хир, блядь! Геров, блядь, хир! сука, хир! а а а а Да что ж ты не умираешь-то? Что ж ты не умираешь? Блядь, это тоже не очень удобно, они меня прям испытывают. Это что такое у нас? Смотри, какие модные топоры. Домогавки! Я готов! На! А! Шмалять нельзя в людей! На! На! На, на! Блядь, они прилипают ко мне, Блять, они прилипают ко мне, что за хуйня, отлипни, ай, отлипни, ай, ай, а! ты что такой смелый, сука, что происходит, господи, так, я его разнес вроде как, причем был в клочья вообще, пацаны, предлагаю мир, согласны на мир? Вы не согласны, да, на мир? сюда они трое такие бронированные, такие страшные. А вот это сразу упал, да? <пах> Минус. Блять, почему они прилипают к топорам? Смотри, что за хуйня, а? Правильно, правильно, пизди его, давай, <пах> я тебе помогу. Ах ты сука, выжил? Ах! Ах! Новое оружие, давай! Вот это? Что это такое? Вы серьезно? Вот это? Ты чё, дебил? Ты что мне даешь, мне? Я тебе Арья Старк, что ли? Что это такое? Блять, ладно. Пиздец! У меня писюн больше, чем это! Давай! А, сердце! А, сердце! А, так из этого сердца не получилось вынить! А, да б твою мать-то! А! Умри! А, нет! А нет, сука, меня убили. Это не серьезное оружие. Да, чуть нормальное. Мне нужно ваше нормальное оружие. А! А -а -а. А -а -а. Так, все, идите нахуй с этим дерьмом, блядь. Вот это оружие. Вот теперь вам всем пиздец. А, куда? Я выкинул случайно. И скриншот снял. Как я это сделал? Извините. Здрасте. Умирай. На. Ну что, машешь? давай. На. Почему не умираешь сразу, а? На. Вам больно? Ты вообще смотри, смотри, сражаешься без ноги. Минус. Я его вырубил за тебя, а тебя за него. Иза. Не, ну с этими оружием я сейчас у всех сейчас перехуярю очень быстро, понятное дело, потому что я знаю, как им обращаться. Ты понял, пидор? Ну чё, мы с тобой остались вдвоем, мой друг, чемпион. Ты не чемпион, понимаешь, ты труп. Еще один чемпион. А, погоди, что за нахуй? А оружие-то мне дадут? Вы ч ⁇ пацаны? <laughs> Братан, я, если честно, не очень знаю, как твой драсс, поэтому я тебе просто дам поебалу. Надо, ты не против? Вс ⁇ А! А! Где вы? А! На! А! А! А! А! Что случилось? Это победа? Это победа. Еб мать, а? У нас остался последний. Блейдмастер, мастер, мастер лезвия. Да, как я понимаю, мы будем тут на мечах жестко сражаться. Ну давайте. Ну вы издеваетесь. Вы издеваетесь? Я не хочу. Это отвратительное оружие. А! А! голову отрублю нахуй. У тебя топор. Я его заберу, блядь. Отдай мне его. А -а -а. Да не махайте так близко. О, спасибо. А -а -а. А -а -а. А -а ну что, блядь, пацаны. Нахрен пошел ты. Ты что там замахиваешься, а? На. -а -а. На, -а -а. минус жестко. Минус жесткий. А -а -а. Попал. По мне. Как ты? только мог погоди а все надо ебало отрезать тогда я хилюсь что ты делаешь на тебе же нет ничего! это глаз нет нет так ну ладно эти вроде побольше да эти вроде побольше ну давай попробуем с двух рук мечами маленькими но вроде должен заколоть педиков не знаю, как я это сделал, но ты выебан. Я не джад. Что меня? Голова тромбленой, хуй. А, минус! Ой, покрошил нахуй на компот! Компот? Что? Тихо, тихо! Правильно убивай его, убивай! Есть еще желающий умирать? Ты еще живой? Было изи! Что ты мне еще предложишь, А? Жирный, ленивый король. Что это за поебень? Что это такое? Твою мать. Я должен пиздить, этим не понимаю, пиздить? Ну, давай попробуем, давай. Ёбля машина, ну что это за хренотень? Ну зачем мне это, скажи мне, друг? Отвали. Дайте оружие нормальное, а. Дай, дай ты оружие нормальное, вот ты, да. А? Блядь. Не, я не готов драться непонятной хернй, поэтому давайте будем четыреть. А ты что, выжил, что ли? Красавчик! Изи. Братан, ты чё, живой? Ну ты настойчивый молодой человек! А, а, а! Попал по мне! Пидор! Нет! Нет! Сука! Куды! Что это? А, ага, все нормально, господи. Всё, что нам надо сделать? Это отбить нормальное, давай. Я, а, а, а, блядь, я не понимаю, что происходит, но я пытаюсь победить. А, а, а, а. И махай тут своих хуй той, пидор. А, а. Да почему? Здрасте, я заебался. Как этой хуйтой драться, блядь, ебаный, а? На! На! Есть какое-то нормальное оружие, пацаны, пожалуйста. А, а блядь, мне мешает, что-то настоящее. Ага! А. а! А! А! А! Жив! Цел! Минус! Ну что, брат, ты один остался? Но ты самый опасный, на тебе много брони очень. Поэтому я отрублю тебе руку с оружием. А потом буду тебя добивать. Сначала раздеру. А потом выбу. На! Да! Такой был мой план, брат. Так, отдай мне писюн, он удобней! Спасибо. Хватит тут хватать, я тоже так умею. Минус! Последний! На! Ну что, хорош? Что-нибудь посложнее придумать, я считаю, я умер дохуя раз, потому что мне давали ебаное оружие вначале. Как хрена вообще, а? Так, давай мне меч, давай, погнали. Я готов с мечом, давай. А! А! А! А! Минус! Так, оружие нормальное. Все сразу, блядь, берем нормальное оружие сюда. Теперь поговорим. Брат, не жаль. Это минус. Это минус! Это минус! Это минус! А ты чё махаешь? Что ты махаешь? Так, все, ребят. Имея один топор в руках, я их всех сейчас разъебу. Ебало отрезало, вернулся. Ебало отрезала! Ебало отрезало. Ебало отрезало. Ебало. Отрезало. Минусы. Не спеши. Да хуй. Ай, блядь. А, что передо мной? Диван. Отойди, диван, не мешай побеждать. Добрый вечер, мужчины. Пожалуйста, ведите себя прилично, а? Прилично, я сказал. Это было изи, брат. Давай сюда своего последнего чемпиона. Серьезно, вы мне даете на чемпиона вот эту вот, блядь, зуботычку? Две зуботычки. Вы издеваетесь, давайте его сюда, это будет сложно. Так, что мне надо резать твой торс, насколько я понимаю, вот такими тычками, да, иначе мне конец. Благо у тебя у самого такая хуйня. сука. Это было «Иза». Ну что, братва, мы победили очередных троих э, басям, Дэн. Да? А, но это еще не все, как вы понимаете, да? У нас есть третий, последний этаж. Здесь сейчас гигант, краб и непонятная хренатень, которая, видимо, развлочит после того, как мы пройдем краба и гиганта, ребята. Что я хочу сказать? Если вам понравилось видео, поставьте лайк, лайкос, наберем больше 100 лайков, я сниму продолжение, пишите в комментариях э, что-нибудь хорошее, или просто напишите, какой классный видос, поделитесь видосом с друзьями, если вы хотите поднять им настроение, ну а на этом все, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, приходите на стримы, конечно, с вами был Мародер 120 Гигабайт, всем жестких респектов, йоу!